Сапсан – хищная птица из семейства соколиных, распространенная на всех континентах, кроме Антарктиды. Размером серую ворон выделяется темным аспидно серым оперением спины, пестрым светлым брюхом и черной верхней частью головы, а также черными усами. Это самая быстрая птица в мире. По оценкам специалистов, в стремительном пикирующем полете она способна развивать скорость свыше 322 км в час. Охотится сапсан обычно засадным методом. Сидя на каком-либо возвышении, он высматривает добычу зорким глазом. Обнаружив потенциальную жертву, птица набирает высоту, а потом стремительно пикирует сложа крылья вниз. Представьте себе тело, весом около килограмма, несущееся с такой скоростью. Сапсан накапливает такую огромную кинетическую энергию, что не оставляет добычи никакого, никаких шансов. При соприкосновении с когтями хищников чаще всего у жертвы напрочь отлетает голова или вообще она оказывается разорванной в плочию. Если же сапсан промахнулся и жертве удалось увернуться, хищник добивает его точным ударом мощного клуба в шею. Объектом охоты этого сокола является преимущество среднего размера птиц, как, например, голуби, скворцы и но не прескуют и небольшими млекопитающими, мышами, белками и даже зайцами. За все время наблюдения сапсаны считались редкой птицей, После окончания Второй мировой войны их и без того небольшая численность стала заметно сокращаться. В значительной степени вследствие хозяйственного использования пестицидов, негативно действующих на имбриальное развитие потомства. Только в 1970-х годах, благодаря запрету на применение этого ядохимиката, а также внедрению экологических программ, Популяция птиц во многих районах мира стала медленно восстанавливаться. Сапсан включен в Красную книгу России как малочисленный